Всем привет, с вами Эдуард, и сегодня мы поговорим с вами о том, как утеплять. Я расскажу вам о нескольких способах утепления. Утепление – это взаимодействие или выстраивание отношений с вашими будущими клиентами или партнерами. Ну и, конечно, поддержка определенной связи с ними. Каким образом выстраиваются отношения? В первую очередь, когда вы получаете заявки, лиды, или работаете со списком, да, то есть вам нужно выстроить определенный коридор, информационный коридор, по которому человек будет получать информацию, проходить и получать ту информацию, которая, которая его интересует, то есть целевую информацию. Если это человек, который ищет работу в интернете или какой-то бизнес-возможность, какую-то бизнес-модель, то, соответственно, информация должна быть последовательной, Которая будет открывать, последовательно э, давать определенную информацию. Благодаря этой информации он будет первое накапливать эту информацию, и на основе этой информации он сможет принимать взвешенное конкретное решение. И в итоге, когда он просмотрит весь этот коридор, увидит, он сможет четко, окончательно принять решение: интересен ли ему этот бизнес, интересна ли ему эта возможность э, подработки или зарабатывания денег там, и, так далее, и так далее. То есть это все определенные э, последовательные шаги, которые выполняются которые должны быть четко настроены, и от этих шагов зависит, соответственно, результат. То, как будет масштабироваться, развиваться ваша команда. Если на каком-то этапе допущена ошибка, то, соответственно, результат будет ниже. То есть очень важно выстроить этот коридор очень грамотно. И большинство сетевиков, которые сегодня выходят на рынок интернета, они не имеют такого, такого коридора, они дают информацию в разброс. То есть туда, сюда, такую информацию, эту, пятую, десятую. Иногда даже абсолютно информация не касающаяся бизнеса. И таким образом нарушается основной принцип этого бизнеса, принцип дублицирования. Дубликация в сетевом бизнесе должна соблюдаться на всех ее этапах. Если этого не будет, то ваш бизнес вас будет также дублицировать, а это значит все будет в разброс работать. Работа должна совершаться, знаете, вот как лазер. Обычный свет, он рассеивается и далеко не светит, но когда вы сгущаете этот, да, то есть концентрируете свет, пучок, он может бить на несколько километров вперед. То есть, таким образом, ваша задача, чтобы вы могли четко и эффективно бить вперед, должна быть дубликация. И мы в своей программе, мы в своем мобильном приложении реализуем вот этот вот коридор, таким образом, чтобы он был максимально эффективный и чтобы он давал максимально нужную информацию. Значит, связь с клиентом. Связь с клиентом тоже важна, потому что если у вас нету связи с клиентом, вы с партнером, вы, соответственно, ничего ему дать тоже не сможете. Поэтому должна быть определенная CRM-система, которая собирает заявку. То есть э, в этой заявке может быть телефон, мессенджеры, э, почта, да, вот средства связи. Если он подключится к чат-боту, это будет вообще отлично, потому что чат-бот автоматически сможет давать определенные уведомления. Я чуть позже покажу вам видеоролики как это реализовано у нас и каким образом мы это делаем и объясню почему это очень важно идем дальше первое очень важно чтобы был определенный целевая информация контент то есть если вы предлагаете работу то каких-то там плюшек игрушек компьютеров, компьютеров там и всего остального быть не должно должна быть четкая информация контент который человек ищет если у вас настроена например трафик да то есть в предыдущем видео мы об этом говорили то трафик должен должен быть целевой и таким образом, ваша целевая информация, она стыкуется с вашим целевым трафиком, и что происходит? Происходит э, интерес. Очень важно дальше целевым контентом дать важную информацию, то есть та, которая его зацепит. Потому что если будет какая-то лажа, то вы сами понимаете, ваш кандидат просто уйдет. То есть нужно его зацепить на ранних этапах, чтобы ему был интерес. Если он не понимает еще до конца, куда он пришел, он должен зацепиться. То есть должна быть максимальный крючок, который позволит ему дальше разобраться. Если ваша тема очень горячая, да, то есть и вы понимаете, что ваш бизнес, ваши, ваши услуги действительно востребованы, действительно дают результаты, очень важно человека заинтересовать, чтобы он увидел в этом перспективу. Дальше, второе, если он увидел перспективу, он должен понимать, ага, отзывы, должны быть отзывы, истории клиентов, партнеров, если это все в единой системе, если это систематизировано, человек просто нажимает на кнопочку, не гуглит где-то, он может погуглить, ваши отзывы будут там, но если он может сделать это все внутри, нажать на кнопку и получить отзывы, истории ребят, которые уже здесь работают, которые добились результата, заработали деньги, получили там какие-то результаты от продукта и все остальное, это будет очень хорошо. Третье. Должен быть регулярный контент. То есть обычно, очень, как правило, большинство сетевиков, большинство предпринимателей этой индустрии, они отпускают клиента. То есть они дальше его не информатируют. То есть он ушел и забыл, и может быть там через год, через два вернется. Если это делать структурировано постоянно, и если это делать еще в, в совокупности, вместе с системой, которая, например, регулярно, вот как у нас, например, это сделано, у нас есть новости, события, ивенты, там разные и так далее, всякие новости и все остальное. Это все высылается, различные кейсы, различные, какие-то знаете вещи которые помогают человеку определиться на электронную почту на чат-боты у нас это реализовано то есть человек если он подключил чат бота ему на telegram приходят определенные новости в приложении есть уведомление он установил это приложение на свой смартфон он сможет получить также те же самые новости прямо туда или какие-то кто-то что-то заработал кто-то получил результат какой-то ивент какой-то промоушен все это может быть у него появиться прямо на экране его смартфона это очень важно потому что ваша сегодня ваша целевая аудитория вся ходит в, в телефонах в компьютерах, в планшетах вся такая экипированная. Поэтому ваша задача быть всегда на связи с клиентом. Чем чаще, ну, я бы не сказал, что слишком часто нужно, не нужно быть навязчивым, но очень важно, чтобы э, ваша система хотя бы один-два раза в неделю чтобы она давала какую-то какую информацию, какие-то новости, какие-то ивенты. Если у вас есть это все уже настроено, то это не значит, что вам не нужно делать это самому лично. Очень хорошо, если вы, например, в системе, вот у нас есть реализована следующая функция, смотрите, я сейчас вам покажу, смотрите, как это реализовано, например, на платформе «Форсаж», на нашем мобильном приложении, в нашем сайте. Вам приходят заявки, у вас есть рабочая тетрадь, у вас есть определенная информация. Видите, вот эти все кружочки, этот человек вообще не смотрел, например, видите, вот Киргизия, например, абсолютно не, не посмотрел, не, не интересовался. Вот люди, которые, зелененькие, это уже посмотрели там 90% информации. То есть они, в принципе, вот та информация, которую они получали, она была им интересна, они ее смотрели, и практически до самого конца 95% они с этой информацией ознакомились. То есть мы получаем заявочку, мы видим, откуда человек, с какого устройства он заходил. Вот видим, мы видим, например, что это смартфон здесь например внизу мы видим что это был персональный компьютер также будет виден планшет и все остальное то есть вы получаете сразу очень базовую информацию вот, чем больше у вас информации тем больше чем тем легче вам ориентироваться, тем проще вам работать с клиентами дальше у вас есть такие кнопочки которые дают вам более подробную информацию а также как я говорил связь у вас должна быть связь с вашими партнерами. То есть для того, чтобы правильно утеплять, вам нужны определенные социальные сети, телефон, там, почтовый ящик. И видите, здесь есть иконочки Viber, WhatsApp. Вам не нужно вбивать отдельно, вам не нужно брать телефон, вводить его и все остальное. Вы просто прямо со своего мобильного приложения клацаете на какую-то из этих кнопочек и вас переадресовывает прямо в чат с этим человеком. И вы сразу же, экономя целую минуту, две-три на каждом клиенте, вы просто быстро реагируете и записываете голосовое сообщение или высылаете какой-то файл с информацией или с чем-то еще и так далее. Также, если человек подключил чат-бота, вы видите, у него здесь иконочка Telegram, Это значит, что он подключен к чат-боту и Telegram будет его уже информировать. Это все очень важно для утепления. Каким образом это все работает, я чуть позже я сейчас включу экран и покажу вам, и не сделаю небольшую такую экскурсию. Итак, ту информацию, которую я вам буду показывать, она, в принципе, скажем так, она... Некоторые засекречены, некоторые вещи просто не могу говорить, потому что, сами понимаете, это наша интеллектуальная собственность, над которой мы работали годами. Но некоторые вещи мы показать можем, которые смогут вам, скажем так, дать определенное понимание, вы сможете для себя понять вообще, как это все, как это все работает и что нужно для эффективной работы. Итак, это наша рабочая тетрадь, это наша CRM-система, куда мы получаем заявки и с этими заявками можем работать. Вы можете получить информацию, то есть вы получаете информацию в Абер, WhatsApp, почту вы видите подключил он чат чатбота не подключил то есть вы видите определенную информацию которая вам дает понять интересовался человек этой этой информации да вы видите сколько минут в секунду он посмотрел вы видите когда он был на сайте последний раз вы видите с какого устройства он дошел то есть вся необходимая вам информация вплоть до того с какой он воронки вошел видите здесь есть вот лендинг вы видите какой лендинг был да какой лендинг использовался то есть какая это целевая аудитория то есть вы можете разбить свою целевую аудиторию сделать рекламную кампанию на разные целевые аудитории соответственно они будут вы будете видеть с какого лендинга они зашли и соответственно для них отдельно выстраивать э, утепляющий коридор то есть отдельно для них вы можете информацию давать ту которая будет которая будет им релевантна это очень важно для результата дальше вы можете у вас есть анкета которую вы можете сами заполнять что-то заполняет он да то есть какие-то вещи автоматически заполняются какие-то вы можете вводить сами например его там facebook ссылку ввели да то есть вы у вас будет о нем больше информации дальше у него есть там внутри такой опросник который он вводит, да, страна, возраст, город, где он работает, там, учится. И здесь у вас оно, вот это все будет появляться, то есть у вас будет та информация, чем больше информации, как я уже говорил, тем лучше работать, тем лучше связь с вашим кандидатом, тем, скажем так, более качественная связь будет с ним. Ну и соответственно дальше вы можете написать ему сообщение, вы можете оставить ему голосовое сообщение, вы можете ему оставить видео сообщение в чате, да, то есть также приходят автоматические сообщения прямо внутрь, где он, видите, вот здесь вот вы там, например, зарегистрировались, он автоматом получает это сообщение, вы видите вот эти вот, например, галочки посмотрел он или нет, ответил, не ответил вы можете сюда ему соответственно даже отсылать вот голосовые сообщения видите здесь видео сообщения фотографии что хотите короче как вот полноценный мессенджер который у вас есть он будет получать это уведомление уже у себя на в своем кабинете или через свое мобильное приложение которое он установил дальше смотрите очень важный момент должен быть чат-бот когда он подключил чат-бота этот чат-бот начинает его видите, вот здесь вот он его начинает здесь есть некоторые свидетельства некоторые фотографии видеоролики Здесь он получает каждый раз, да, какие-то конференции проходят каждый день, да, он, время начала, заранее он получает уведомления, он может просто нажать на кнопочку и перейти в конференц-зал, вот видите, автоматически я нажал на кнопку, и человек заходит в конференц-зал и может слушать тренинг. Сейчас этот тренинг не проводится, поэтому, видите, меня выкинуло. Вот, В тот день, когда он проводится, он просто нажал, и там можно рассказать историю, рассказать свои отзывы, рассказать какую-то информацию, ивенты. и ваши кандидаты, каждый из них, там сотни тысяч, которые будут подписаны на чат бота, они получат это уведомление, зайдут в этот зал точно так же, нажав на кнопочку и посмотрев ту информацию. Таким образом, это тоже одна из систем утепления. Видите, здесь есть список разных вопросов. Личный кабинет бот дает данные логин там пароль о системе да то есть вы можете получить информацию о системе то есть видите здесь есть э, видео отзывы google отзывы вывод денег как как как люди зарабатывают деньги как они их выводят чеки какие у ребят о самом приложении раз нажали бум о приложении у вас соответственно вот э, вы входите в youtube и у вас здесь есть вся, вся сразу весь список, то есть вы более подробно узнаете о самом приложении. Документы, которые вам нужны, бам, выбрали, СМИ, вот такой-то документ о, о вашей компании или об этой системе. Наши контакты человек может нажать и связаться с, с нами, да, видеть наши социальные сети, группы, почту и все остальное. Путешествия, то есть куда вот наша система, каким образом мы вот каждый там несколько раз в году мы делаем определенные такие путешествия для нашей команды. Значит, видеоотзывы, нажали, бам, вот, пожалуйста, все видеоотзывы, истории. Google отзывы, да, человек может зайти на Google, увидеть тут оценку 905 отзывов, 4,9, то есть он понимает, что система работает, все отзывы есть, все, что нужно у него есть. Это тоже очень все важно, каждый, каждый пункт имеет значение на принятие решения вашими партнерами. Чем больше информации, тем проще ему, соответственно, ориентироваться. Можно получить подарок, да, то есть вам посмотреть видеоролик. Можно задать вопрос, какой-то вопрос зададите, чат-бот может на какие-то некоторые вопросы, чат-бот может ответить, либо вам придет его сообщение прямо в приложении, вы увидите, и сможете ответить вот таким образом это все работает и вот эти все вещи очень важны очень важно чтобы у вас был выстроен весь этот а, утепляющий кабинет, где вы сможете рассказать про вашу компанию рассказать про маркетинг план где вы сможете сами выстроить то обучение которое будет а, релевантно вашим кандидатам то что будет для них полезно поэтому друзья мои как я уже говорил вся вся та информация которую вы сейчас получили это концентрированный сжатый опыт это чистый сок от профессионалов где бы вы, чем бы вы ни занимались, да, то есть даже вы должны понять одну простую вещь. Вы должны учиться у тех людей, кто является практиком. Не теоретики, которые где-то начитались, курсов каких-то нахватались, сами не строят сетевой бизнес, но они учат как сетевиков, у которых не получается, как, э, которые платят им деньги, и они учат, учат тому, чему сами в принципе не делают. Вы должны понять одну простую вещь. Если у вас сломалась машина, вы не едете к гинекологу. Если у вас э, проблема с зубами, вы не идете к повару, вы делаете, все это у тех людей, которые занимаются непосредственно тем, чем они занимаются. Поэтому, если вы хотите стать профессионалом в сетевом бизнесе, учитесь не у диванных теоретиков, а непосредственно у практиков. Мы практики, люди которые прошли этот путь, мы много лет в, в этой индустрии. Мы создали систему для того, чтобы мы много лет создавали эту систему, многие профессионалы сетевого бизнеса у них на это времени нету. Мы Нам, нам пришлось это сделать, потому что этого не было на рынке, до сих пор нету и нам пришлось создать это эту систему мы ее создали мы многие вещи будем теперь уже давать вам мы будем выносить эту информацию на наш канал поэтому подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии если вам что-то если что-то будет вам вас интересовать мы постараемся ответить на каждый комментарий и э, следите за нами будет еще много интересных выпусков которые помогут вам в работе мы в одной индустрии эта индустрия помогает нам и эта индустрия дает самое большое количество людей, добившихся результатов. Это личностный рост, это финансовый рост, это практика, это опыт, который вам пригодится. Всем удачи, с вами был Эд Гринько, пока-пока.